Всем привет! И с вами сегодня Лобнинский кролик. И у нас будет обзор породы НЗК, новозеландские красные. Вот. Это мясная порода с красивой рыжей шкуркой. Это у нас мальчик. Красивый. Ему сейчас у нас получается 5 месяцев. Даже или 6. Тут. 6 -7 у нас мальчик такой красивый. Ему 6 месяцев. Давайте посмотрим, сколько же он у нас весит. да, вот Такой хороший мальчик. Так. Он у нас весит 3950, ну, почти 4 килограмма. Такая порода мясная. Но, честно говоря, по сравнению с серебром вес они набирают помедленнее. И все-таки... Мы отдаем предпочтение серебру, потому что мех можно использовать на шкурке. Но эти, конечно, мех не такой качественный. И вот давайте у нас еще маленький. Маленький, да. Так ты, наверное, загораживаешь там вид. Маленького завесим. Маленький у нас весит 2 килограмма. Ровно. Три месяца. И маленькому у нас сейчас три месяца. Ну, то есть, немножко, ну, немножко серебром все уступают. Они. Да, в сравнении с серебром они уступают, вес набирают не так быстро. Но шкурки, цвет шкурки, конечно, эту породу из-за цвета шкурки, да. Но, хотя порода мясная, но все-таки хотим попробовать выделать шкурку. И, кстати, по поводу шкурок. Чего спросить? Говори, я вырежу. Надо спросить. Друзья, а скажите, у вас как быстро идет набор веса у вот такой новозеландской породы? И хочу обратиться к моим зрителям. Расскажите, пожалуйста, кто держит новозеландских красных и насколько быстро они набирают вес. Потому что, честно говоря, в сравнении с серебром немножко медленно. То есть килограмм за месяц не получается? Потому что ровно набрать килограмм за месяц у нас не получается и получается не всегда. Ну что ж, всем пока-пока, с вами был Лобнинский кролик, ставим лайки и подписываемся на канал.